а И всем привет, дорогие зрители! Сегодня мы опять же проходим метро, да? Долгожданный Вы в выпуск, хочу сказать. Теперь качество намного лучше стало, по идее, да? Что ж, честно говоря, метро мне сейчас. очень прям нравится, прям. Ну что, поехали? Чаёк. блин, в вагонах люблю вот эти штучки, которые типа подстаканники, именно, металлические. Они прям наве навеивают какой-то атмосферой. И чай, мне кажется, в поезде вкуснее, чем обычно. И в счете этого у нас появился план. Мы захватим караван речных торговцев и на буксире проберемся на мост. Но пока караван не прибыл... Полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность, получше разведать окрестности. А, о котором сказал, Пока карван прибыл, конец решил мне отправиться на... за пассажирским... За вагоном нужно сейчас... А, за вагоном? Чтобы туда сели, я понял. И сейчас мы не там. Мы вроде сейчас планировали, нет, мы только что вроде у... уничтожили этих бандитов, да? Или, ну да, мы в прошлой серии получается убили всех бандитов, которые там были. Так, что еще? Дальше, дальше не помню. Так сразу и не вспомню. так пока загружается можно немножко подожди все я вспомнил где мы мы сейчас должны за. мы сейчас должны зачистить вот это вот Вот эту база. А... У нас есть какой-то глушик, типа глушака? Ну, это, по сути, у нас как бы с глушаком. Так, как тут? На, на К вроде. Как тут эту штуку заряжать? Пнимат. Ладно, видео он заряжен. Ну, это на потому что тут крайне много людей. Тут даже можно... Погоди. на букву С использовать. Всякие штучки, да. как нечего, а не загонишь. Пока дойдешь, половина передохнет, а там еще бригадик милоу, куда минусах остался. Не поли, углы бы все под контролем. Пацаны там, чтобы чисто мостовики нас не спалили караванчиком. А что тебе караванчики везут? Баржу маслин или чё Ну что, везут? все наше будет. Но маслин тут, у них есть, понял? Остальные у астраханских рабов берут и бичевой ведут. С них четыре бригады живет. Ха. а есть че? А этим тропа не нужна. Они до самого нижнего ходят, понял? И только на рынке отстегивают. А мы их хлопнем, и вся река наша сечешь? Секу. Ха, голыба мозга. Сам у бычья много. Ничего, у нас пацанов больше. Выставим, как лохов. А самих с бычьем вместе в астрахань загоним. Все. Они получается везут какой-то товар. Но не обсуждали получается, что было в этом, что они там везут там вагоне или? А на, на, на баржа Тут нам понадобится нож отключи свет быстро все так сейчас нужно действовать о и ну так если он остался один то это вообще бессмыслим а он курит <плёк> так Его почистили тут за штучку я А, нужны бабы. Да. В этих условиях. О. о. В этих условиях, конечно, да, тяжеловато. А... что там? Там так у меня посередине. Ну сейчас поднимать. Сколько сейчас времени? Сейчас 4 часа. Блин, уже цветает, но уже быстрее двигаться э, действует, то есть. иначе я так ничего не успею. Но я-то сам еще ниже вижу. Самое херовое. Давайте пока отличим все факела, хотя. на кто это? Вот он. к за ножом а то у нас их мало что там кто-то горел? там что-то говорил так нужно нужно ократить двигаться поэтому так сказать задумался немножко и падать тут нельзя если пойдешь сильно умрешь Испугался мутанты это будет похоже на это здоровое которая креветка да я где тут очень ничего не видно. Где-то лесица. Тут уже где-то была лестница. Тихо. Благо, он не услышал. Удивительно, конечно. чуть не заметили а это что а забраться под поезд я понял тут у непонятно пока что мы сейчас поднимем наш кратко. Они что, держат прутантов? <гас> Пошли, <гас> заходим за грибочками, это. А то ресурсы-то <гас> нужны и всегда и если пойдем в тучель на Напрям. ноги там уличка-то его посетили Что там такое вдалеке это типа так выглядит сторона с тобой нифига не видно ну а ч тут как ворот смазал э -э -э, а нахрена еще ты что, опупил вечером идем торгашей выставлять а ворота скрипят как суки аж на востол слышно а -а -а, понял а ну, вообще пофиг один хрен пацаны масло увеличивает так ищи, бля! <свист> а! Они еще будут кого-то встречать, торговца. Будем по одному потихоньку. поезда по Я так понимаю, мы потом обшарим, а то сейчас слишком опасно. Хотя этот может прям сейчас. А тут у нас ничего и нету. Где они? Вообще не... не понимаю немножко Дезориентировался, так сказать Вот тут как пройти Черт, тут пока что не пройти Там спит какой-то какой мужик тут у нас проход какой-то плохо его видно так вот он в <связывая> <Вы> яс <связывая> аккуратно а ты че будет мужик да Быстро свет вытащить. Работаем... Это что? Это пистолет? Обычный? Работаем аккуратно. А Какой-то вагон. Он, вагон, кстати, похож на обычный советский Я еще в таких ездил в Крым. Но есть там никого нету. Стрёмно. <с arcade> вот, ну это типа бандюка надо, да? обычное самое. вот туда вот э, с той стороны ну, то есть с этого боку и тут не пройти да тут нас ограживают тут туда не пройти нужно как-то вот продвигаться тут Там сверху еще этаж Надеюсь, на 10 нику нет все забрала и еще черт он поднял тревогу что это так нужно отсюда не то что сваливать туда не пройти давайте отсюда попробуем выйти стоп а мы открыли главный ворота да как мы то не могли таки так а мы его лутали они нас ищут да сейчас Так, ну может действовать уже громко, хотя что-то не патролирует как-то плоховая Нельзя. Делать то, чтобы они имели меня... его. А, он труп увидел, наверное. Да? Он увидел труп. Вот и поискал. Это. А, там было леса, вот там вот. И можно было забраться как-то, наверное, наверх. Это, ну. Это, да, путя было. <laughs> Ладно. Ножик. Ножики ценная вещь. Ну, вроде все уже общись, всех убили, да? Блин, что такое там бегает? Я не знаю, бегает или вообще... О! Уже, уже посвятило. Век воли. Они еще сидели, наверное, да? Тут, тут радиация, наверное, скорее всего. А что, игры будут такие расходы? Нет. Но делей нету. Так, тут ничего нету. Тут тоже ничего нету. Тут ничего нету. Нет, И, да, зря это очистили подождите. Там вагоне да, даже самая сцена по идее. Ну, если так, логично расценивать да, то что там такое? Там по картам там далеко тут море. А, это мы вообще вообще в окружении моря находим, так что. У нас что-то по квесту? Нет нет и что и как-то забраться О, тут типа банки, чтобы когда проходишь, я бы заметили да? О, а вот и вагон. Доб-доб подаловать Купе. Красивенько. Тут мог, может быть, засада какая-то, хотя. Давайте дадим фонарик. А вот, это очень прикольно делается. Время яркий сейчас такой стал. Тут верстак что ли? А не, не верстак, там вещи в нем были. Ну хочу сказать я, ду... о, <смех> прям вагонный вагонный. Но, хоть сказать, думал, пободрее будет немножко, хотя, ну, типа, проходить в стелсе, это такое вот. Вот так вот, примерно. Итак. Там вот у меня какой-то знак вопроса. И, и нарисованную дорогу. Пошли туда. Раз мы тут рядом, почему бы не зайти? а то мы шли туда аж, ну, сюда, аж так да, далеко зачем что ли просто так на какую кнопку тут одевать вот на на Я с Ну тут портится и на вид когда смазка такой вот. что тут у нас вот что у нас рычало, получается Так. то да, это что, то ноика. Или нет, мы. Или мы видим, что то Тут не понял немножко. Ну да, мы видим вот то, что вот спереди. А мы. Мы там были вроде. Там кран наш. Ух ты что! Охренеть! Я вообще разъедал. Я захожу. Я вообще не ожидаю. И знаете, он сейчас остановился, я так и думаю, бля, что сейчас будет? Офигеть! Ааа, на скрима... тут отменная хаческая, да. Где тут лодка? у меня с прицелом какой-то он замазанный ничего не видно это что лодка да было это за задней поне понял был ли а это то это озеро то да вот там вот церкушка. это то озеро просто другой стороны вот тут можно пройти по этим бетонным палкам. А то я хотя на лодке. Тут не по лодке. Тут это здоровая хрень. Перестань так идти. Ты мужик. Ты перебил, знаешь, сколько человек. ух ты ж. Аккуратно. Наконец мы пойдем в ту локацию, в не могли попасть. Эммм, хорошо. Выбрался. Так, тут можно бегом пробежать. Отлично. Это наш? мне что-то кажется что это не наш <свист> непонятно хотя мы с теми кто из в эти циркушники черт сейчас здорово что нас поймет поймает да нас ель <свист> давай тут нужно быстро бы искал быстро а там тут накратно то что тут упадешь черт о дойдя тут тоже прыгать нормально О! Я очень сильно извиняюсь перед вами за то, что... Типа... Дальше... Я полчаса... Вот как... Я отошел... После этого полчаса я просто-напросто... Забыл выключить включить микрофон, типа тут есть решетки такие и вот один из них э, регулирует громкость